всем здравствуйте сегодня мы записываем очередное видео посвященное продукту 1с розница и сегодня у нас тема ценообразование. ценообразование в программе 1с розница и вот давайте прежде чем мы с вами погрузимся в предметную область ценообразования сформулируем четко для себя вопрос на который по система ценообразования в 1с рознице дает ответ на самом деле, вопрос звучит примерно так. В каком магазине, какой товар, в какой момент времени, сколько стоит? Вот так вот. Давайте, прежде чем мы будем рассматривать уже детали реализации, мы с вами для себя некоторую схему нарисуем, которая бы позволила бы нам наглядно осознать, каким же образом... Все это происходит. Находится ответ на вот этот вот вопрос. Итак, что у нас является таким ключевым измерением в программе 1С-розница конечно же, это магазин. Конечно, можно вспомнить о том, что в магазине есть разные там торговые залы, там склады, но мы логически понимаем, что цена в магазине должна быть одна, независимо от того в каком торговом зале товар выставлен вот, и давайте теперь посмотрим э, на вот эту вот сущность, магазин в системе и зададимся вопросом, вопросом каким, а что вообще магазин в системе 1С розница знает о той цене которая действует на товары, выставленные в этом магазине, давайте откроем систему розница, мы с вами систему настраиваем с нуля и я вам буду показывать все примеры, которые все примеры на базе, которые осталось от предыдущих наших скринкастов а я напомню, у нас был скринкаст по сквозному примеру учета и скринкаст по настройке прав для тех, кто эти скринкасты не смотрел, по какой-то причине скажу вам, что никакие настройки по ценообразованию мы в принципе не трогали в системе, поэтому можете считать Можем считать, что мы настраиваем систему с нуля. Итак, давайте посмотрим. У нас тут введен магазин. И э, посмотрим, какую же информацию сам магазин, э, какую информацию он располагает. Норм... Итак, раздел нормативно-справочная информация ⁇ магазины. Давайте вот магазин номер один откроем. И давайте критически оценим, что же сам магазин знает о той цене которая внутри него действует. На самом деле мы видим, что информации это немного. Мы видим отсылку к некоему правилу ценообразования. Угу. Мы видим вид минимальных цен продажи. Мы видим порядок округления. И мы видим тип округления. Вот и все, что сам магазин может нам рассказать о своей цене. Давайте включим редактирование реквизитов для того чтобы посмотреть а что же мы тут что за вид минимальных цен у нас есть мм, вид минимальных цен мы выбираем из справочника виды цен ну ладно порядок округления у нас ну собственно порядок тип округления можно указать либо итоговую сумму округляем либо построчно ну вот и все, на самом деле магазин нам больше ничего рассказать не может, но мы здесь видим отсылку к некоему правилу ценообразования. Вот давайте мы с вами посмотрим, что за правило ценообразования такое и зачем нам эта сущность вообще в системе нужна. Так, ну прежде чем ä, правило ценообразования обсуждать, давайте мы вернемся к нашей схеме. И, э, синхронизируемся то есть вот мы к такому вот рисунку пришли магазин у нас ссылается на одно правило ценообразования понятно что правило ценообразования оно может быть использовано в скольки угодно магазинах и магазин у нас хранит собственно ссылку на это правило вид минимальных цен продажи порядок округления и тип округления хорошо итак правило ценообразования что же это такое Давайте посмотрим. Мы здесь видим, что у нас э, правило ценообразования сразу же нас отправляет к виду цен. И мы видим, что мы можем здесь указать дополнительные виды цен. Скажу вам, забегая вперед, что дополнительные виды цен, они нам э, в принципе в рамках ценообразования не понадобятся. Те дополнительные виды цен, которые в правилица ценообразования указывается они нужны тут для того чтобы настраивать работу с распределенными информационными базами мы здесь вообще рассматривать не будем а все что нам на самом деле здесь важного нужно знать это вот осознавать что мы здесь имеем ссылку на вид цен и получается такая вот интересная картинка вернемся к нашей схеме Получается, что у нас правило ценообразования ссылается на один вид цен. Мы осознаем, что на один и тот же вид цен может произвольное количество правил ценообразования сослаться. И вот сейчас вот, при поверхностном взгляде можно сделать вывод о том, что правило ценообразования оно просто играет роль некоторого буфера между магазином и видом цен. Вот назначение этой сущности сейчас видится таким вот образом, и на первый взгляд кажется, что это избыточная сущность. На самом деле мы же могли, в принципе, в магазине вид цену указать, да и все. Зачем нам понадобилось правило ценообразования? На самом деле, я вам, забегая вперед, скажу, что это лишь на первый взгляд. Все дело в том, что мы настраиваем систему с нуля, и некоторые режимы работы системы у нас отключены. И вот в таком вот минималистичном виде в самых аскетичных своих настройках действительно правила ценообразования носит некоторый избыточный характер на этом по правилу ценообразования пока все и давайте детально рассмотрим что же такое у нас вид цен назначение сущности вид цен к виду цен лучше всего дотянуться через раздел маркетинг вот здесь вот у нас виды цен Давайте мы с вами вид цен какой-нибудь откроем и посмотрим, что же в себя эта сущность, какую информацию включает. Самое главное, мы сразу же осознаем, что вид цен включает в себя правила калькуляции цены, правила округления цены и пороги срабатывания. И если с правилами калькуляции и правилами округления интуитивно все понятно, то для чего же нужны пороги срабатывания? Давайте сейчас мы сразу, сразу же это обсудим. Логически ясно, что цена вычисляется, исходя из какого-то алгоритма. И на этот алгоритм, на вход этого алгоритма подается некая входная информация. Мы сейчас пока абстрактно говорим. И вот порог срабатывания это тот самый порог, на который должна измениться, на которой должно измениться значение цены для того, чтобы это изменение зафиксировалось в системе. А, потому что ну, логически понятно, что если у нас цена, например, изменилась на одну копейку, то, наверное, не имеет большого смысла печатать новые ценники и вообще в системе фиксировать эту новую цену. Потому что у нас одна копейка не представляет интереса в цене. Вот порог срабатывания он на самом деле эту ситуацию и обслуживает. И мы с вами приходим к выводу о том, что вид цен как сущность в системе необходим для того, чтобы рассчитывать значение цены. Вид цен в себя включает всю необходимую информацию для расчета значения цены. Сам же расчет значения цены у нас... На основании информации, заложенной в вид цен, выполняется документом установка цен номенклатуры. И э, в результате отработки этого документа в систему записывается некоторая табличка, которая и отвечает на вопрос, когда, то есть на какую дату, по какой номенклатуре, по какому виду цен, какое значение цены рассчитано. Если быть внимательным, то здесь магазина нет. Но исходя из отношения сущностей, мы всегда понимаем, что у нас магазин знает, по какому виду цен значение цены у него действует. Вот таким вот образом в самом простом режиме у нас организована подсистема ценообразования в 1С рознице. И давайте дальше рассмотрим этот режим работы уже на практических примерах. Давайте продолжим наше изыскание и прежде чем мы с вами перейдем к практическим примерам еще раз взглянем на полученную схему и выясним себе что на самом деле в данный момент времени стоит сконцентрироваться на навыках настройки именно вида цен мы с вами видели что в текущем режиме работы системы, настройка магазина и правил ценообразования, она на самом деле ничего сложного из себя не представляет, а всякие тонкости настройки магазина, типа там вид минимальных цен продажи и так далее, мы с вами чуть позже обсудим и поэкспериментируем с ними. Итак, вид цен. И прежде чем настраивать вид цен, давайте вспомним, что у нас же с вами база, которая осталась от реализации сквозного учетного примера, и там у нас тоже была некоторая учетная задача поставлена по настройке цен, и звучала она примерно так. Пусть у нас розничные цены рассчитываются исходя из 30% наценки относительно закупочных цен. Как-то так она звучала. И вот давайте мы с вами сейчас критически оценим более вдумчиво, добьемся более глубокого понимания того, каким же образом в системе мы решили вот эту вот простейшую учетную задачу. Давайте же разберемся на живой системе, каким образом у нас реализована 30% наценка. Перейдем сразу же к виду цен. И вот мы видим, что у нас в системе есть два вида цен. Закупочные и розничные. Давайте посмотрим, как настроен вид цен розничные. Обратим внимание на правила калькуляции цены. Способ задания цены указан рассчитывать по другим видам цен. И мы с вами видим, что в систему введена некая формула, по которой рассчитывается значение по виду цен розничные, исходя из значения по виду цен закупочные. Просто умножаем на 1,3. Вот это и есть наша 30% наценка. В правилах округления у нас указана точность округления. Ну, мы с этим попозже еще немножечко поиграемся. И с правилами округления, и с порогами срабатывания тоже. Сейчас... Самое главное уяснить себе, что у нас розничные цены рассчитываются по некой формуле На вход этой формулы мы подаем значение цен закупочных И вот давайте мы сейчас вид цен закупочные откроем и там обсудим некоторые детали Которые мы сейчас не затронули при обсуждении розничных цен Итак, давайте прямо сверху пойдем Реки... значение реквизитов, посмотрим цена включает НДС интуитивно понятно что такое и вот далее очень важный флажок использовать при продаже если мы этот флажок не взведем, не установим то мы не сможем такой вид цен использовать как розничные цены, то есть мы этот вид цен используем только для наших каких-то расчетов промежуточных что мы и видим на примере вида цен закупочная и вот давайте дальше посмотрим э, способ задания цены внимательно что же он нам позволяет сделать что же это за техническое средство такое включим э, режим редактирования реквизитов чтобы нам, у нас была возможность поиграться итак у нас на самом деле есть в системе 4 доступных способа задания цены первый способ это самый простой задавать вручную. Если мы укажем такой способ, то мы э, в момент фиксации цен документом установка цен номенклатуры натурально будем вручную вписывать значение цены. Далее. Заполнять по данным информационной базы и заполнять по данным информационной базы при поступлении, это на самом деле практически одно и то же. Зна э, отличия я вам чуть позже э, объясню. но Сейчас для нас это пусть будет одно и то же в чем суть? Мы с вами выбираем какую-то предопределенную схему компоновки данных, какой-то предопределенный алгоритм, который в системе уже заранее разработчиками предусмотрен. Либо мы можем вообще произвольным образом описать алгоритм расчета значений цены по этому виду цен. А Это нам все доступно, если мы э, владеем навыками построения запроса и, э, на, на языке 1С предприятия и навыками м, работы с системой компоновки данных. Ну вот сейчас у нас схема компоновки данных выбрана «Цены поступления». Мы можем нажать на кнопку «Редактировать» и вот здесь вот мы можем управлять настройками этой схемы. И что самое важное, мы в принципе можем что хочешь со схемой сделать, вплоть до языка запросов до произвольного запроса сейчас мы в это углубляться не будем самое главное нужно осознавать тот факт что мы в принципе можем произвольно описать алгоритм расчета по виду цен владея навыками работы с системой компоновки данных значит в чем разница заполнять данные <coughs> по данным информационной базы и информационной базы при поступлении я позже объясню и последний пункт который нам доступен это рассчитывать по другим ценам здесь в принципе понятно мы с вами на примере розничных видов цен видели что мы можем здесь некую формулу применить здесь у нас нет доступных видов цен потому что у нас нету больше других видов цен которые бы можно было использовать в формуле. У нас есть только розничные цены, есть закупочные. И розничные цены уже на основании закупочных считаются. Поэтому мы не можем здесь использовать их в формуле. Но давайте для того, чтобы поиграться с формулами, откроем вид цен розничные, включим изменение реквизитов и убедимся в том, точнее даже не убедимся, а посмотрим, как можно поработать с конструктором формул Вот у нас, пожалуйста, доступные виды цен И мы можем произвольным образом строить формулу Как и было у нас построена формула для вида цен закупок розничные. Так, ну что ж, в первом приближении это все И вот давайте дальше немножечко поиграемся полученным результатом мы продолжаем и давайте теперь посмотрим внимательнее на документ установка цен номенклатуры итак раздел маркетинг цены номенклатуры и вот у нас в системе есть один документ который у нас остался со времен реализации сквозного примера учета давайте мы этот документ откроем и первое на чем мы сконцентрируем внимание это на движение документа вот, по горизонтали сформируем Смотрите, вот это та самая таблица которая у нас на рисунке изображена, вот она дата, вид цены, номенклатура значение цены вот он на самом деле результат расчета по видам цен номенклатуры ну ладно еще на чем тут стоит обратить внимание вот смотрите, у нас у документа установка цен номенклатуры и есть документ основания. И вот здесь вот самое время вспомнить о том, что есть некоторое различие в случае э, вида цен номенклатуры. Виды цен хотел вам показать. Вот смотрите-ка, заполнять по данным информационной базы при поступлении способ задания цены мы имели возможность либо просто указать, заполнять под данным информационной базы, либо заполнять под данным информационной базы при поступлении. Так вот, как раз при поступлении это означает на основании документа поступления, по сути. И документ установка цен, тот, который у нас в системе есть, я напомню, в системе возник, каким образом мы зарегистрировали хозяйственную операцию поступления товаров. И вот на ее основании мы ввели установку цен номенклатуры. Вот так вот. Мы сейчас документ новый создавать не будем, а для того, чтобы убедиться в справедливости вышесказанного, мы возьмем и отредактируем цены закупочные. Пусть у нас с вами сейчас закупочные цены вводятся по способу заполнения просто по данным информационной базы Вот давайте записать и закрыть и посмотрим чем же это для нас обернется а обернется это следующим сейчас мы с вами если попытаемся на основании поступления товаров ввести какие-то документы по установке цен мы получим следующее сообщение об ошибке нет доступных видов цен для установки цен номенклатуры все в этом все отличие. давайте мы с вами вернем настройки цен закупочные обратно и продолжим играться с нашим документом установка цен номенклатуры посмотрим что же он на самом деле предоставляет какие возможности Давайте мы наши эксперименты с документом «Установка цен номенклатуры» начнем с редактирования документа, который в системе уже зарегистрирован на основании поступления. Давайте поставим такую задачу. Мы хотим разнести во времени установку закупочных и розничных цен. Вот сейчас у нас в едином документе можно видеть, что закупочные и розничные цены установлены и рассчитаны. Хорошо. Давайте отредактируем имеющийся документ. Перейдем к изменению состава цен. Отменим проведение документа. И снимем флажок с вида цен розничные. Перейти к установке цен. Состав цен изменился. Да, действительно, цены нужно пересчитать. Пересчитаем закупочные цены. И вот сейчас у нас система не имеет установленных розничных цен. Проверять это я не буду, потому что уверен на 100% в результате. И вот сейчас давайте мы с вами введем в систему новый документ установка цен номенклатуры и посмотрим, какие сервисы нам система предоставляет. Итак, вот здесь сверху у нас есть кнопочки, выбрать все влияющие, выбрать все зависимые. Ну, давайте я вот отмечу цены закупочные, э, нажму на выбрать все зависимые. Все интуитивно понятно, каким образом эти кнопки работают. На самом деле тут ничего сложного нет. Представляет особый интерес э, кнопки редактирования настроек. Они э, играют э, важную роль в том случае, если у нас указан способ задания цены, заполнять по данным информационной базы или заполнять по данным информационной базы при поступлении в чем же тут дело я вам напомню что у нас если мы откроем виды цен у нас на самом деле имеется возможность либо выбрать какую-то предопределенную схему компоновки данных как в данном случае и сделано либо вообще составить произвольную схему, если мы владеем навыками построения запросов в системе 1С предприятий и навыками работы системой компоновки данных. Если мы не владеем, то мы можем предопределенную схему использовать, как здесь и имеет место. Но на самом деле вот эти вот настройки, которые мы здесь вводим, они имеют характер настроек по умолчанию. И Давайте еще раз откроем. Тут можно отбор настроить, какие-то параметры. Так вот, если мы хотим какие-то другие значения настроек использовать в момент расчета цены, мы можем вот здесь вот эти значения изменить на те значения, которые нам нужны. И вот именно эти настройки у нас и будут использованы в момент расчета цены. То есть, имеется еще возможность перед расчетом немножечко поредактировать настройки. Хорошо. Если мы ошиблись с редактированием, мы всегда настройки по умолчанию можем восстановить. Ну, ладно. На самом деле, у нас же задача стоит как? Розничные цены сейчас посчитать. Закупочные у нас посчитаны. Итак, мы с вами отметили галочку по виду цены розничные. И вот здесь есть кнопка «Перейти к установке цен» вот на самом деле сам процесс установки цен первое что нам нужно сделать это заполнить номенклатуру по которой мы вид цен будем устанавливать есть тут самые разные технические средства на самом деле интуитивно там понятно давайте мы с вами воспользуемся средством добавить товары по отбору я отбор никакой задавать не буду и у меня весь справочник Номенклатура сейчас Попадет в документ Хорошо Обратите внимание Розничные цены у меня тут же посчитались И Помним, да, что 30% Вот, например, у нас Ручка гелевая 100 рублей цена стала Ну, давайте мы с вами Посмотрим У ручки гелевой да, действительно, вот оно, 30%. Вспомним, что у нас там указаны еще и правила округления. Чуть позже мы с ними поиграемся. Ну, как бы то ни было, мы с вами сейчас чуть более глубоко обсудили работу документа установка цен номенклатуры. Еще один важный момент, где мы можем с вами цены номенклатуры быстро пронаблюдать если мы с вами сейчас вот эту самую ручку гелевую откроем как элемент справочника номенклатура, то вот здесь вот по кнопочке «Перейти» мы можем быстренько цены номенклатуры у нее узнать. Ладно, это такое небольшое замечание. Хорошо. Мы с вами добились эффекта, что у нас цены номенклатуры теперь разнесены, установка цен во времени. По виду цен закупочные у нас одним документом цены номенклатуры устанавливаются, по виду цен розничные другим. Давайте дальше играться с нашими настройками. Давайте мы с вами продолжим наши эксперименты и давайте сейчас поэкспериментируем с правилами округления цены. Поставим себе учетную задачу. Пусть цена на товар, э, в случае если она ниже 100 рублей, округляется до рубля. А в том случае, если она свыше 100 рублей, округляется до 10 рублей. Итак, задача поставлена вперед. Правила округления. Я напомню, у нас с вами настраиваются в видах цен. И, очевидно, нам нужно отредактировать правила округления по виду цен розничные. Открываем элемент справоч... справочника на редактирование и включаем редактирование реквизитов. Что же мы здесь видим? Мы видим, что имеется возможность для разных диапазонов цен настроить разную точность округления и имеется возможность для разных диапазонов настроить э, разные алгоритмы психологического округления. Внизу также есть способ указать метод округления, либо по арифмическим правилам, либо всегда в большую сторону. Давайте по задаче. Значит, у нас по задаче то, что стоит ниже 100 рублей, должно округляться до рубля. Добавляем диапазон говорим, что нижняя граница этого диапазона 100 рублей. В случае, если у нас цена свыше 100 рублей, она должна округляться до 10 рублей. И старая наша настройка, то что ниже 100 рублей у нас округляется до рубля. Хорошо. Вот таким вот образом мы с вами отредактировали настройки правил округления по виду цен. И давайте теперь займемся перерасчетом этих цен. Уходим в раздел «Маркетинг», «Цены номенклатуры». И мы с вами просто будем редактировать наш документ «Установка цен номенклатуры». Вот здесь вот есть кнопочка «Изменить». Нажимаем. После этого мы можем изменить цены. Мы сейчас с вами ожидаем, что э, в случае расчета цен, э, если мы сейчас нажмем «Рассчитать цены», то у нас цены пересчитаются в соответствии с нашими правилами округления. Давайте мы проверим эту теорию. Нажимаем «Рассчитать цены». И вот нас некоторое разочарование постигло. В чем же тут дело? На самом деле все очень просто Нам для того, чтобы цены рассчитать Необходимо Загрузить информацию по влияющим ценам В документ. В ряде случаев это все делается автоматически Но сейчас мы с вами редактируем документ Который в системе уже зарегистрирован И поскольку система не может предсказать Наши действия Она не знает какую информацию Ей загружать заранее Как же нам поступить? Можем поступить на самом деле двумя способами. Можем перед тем, как рассчитать цены, сказать системе обновить таблицу цен. И система загрузит значение влияющих цен. Давайте так и сделаем. Визуально для нас ничего не изменилось. Но если мы сейчас нажмем рассчитать цены, то мы увидим с вами результат. И, кстати, уже сейчас мы видим, что сработали правила округления. Ну, это первый способ. Второй способ, который есть для того, чтобы решить вот эту вот ситуацию с нерасчетными с ценами, мы можем вот здесь вот в кнопке «Параметры» включить галочку, галочку «Отображать влияющие цены». И тогда система автоматически будет подгружать значения влияющих цен, в нашем случае это значение цен закупочных, и в этом случае система без всяких дополнительных с нашей стороны действий сможет пересчитать розничные цены. Давайте проверим эту ситуацию. Я документ закрою. Снова открываю. Мы видим, что режим этот сохранился. У нас влияющие цены тоже отображаются. Они загружены. Обратим внимание, что здесь у нас цены со старого расчета. Снова нажимаем «Изменить» установить цены, рассчитать цены. И вот, обратите внимание, у нас установились новые цены. И действительно, в случае, если цена ниже 100 рублей, она у нас округляется до рубля. В случае, если цена у нас выше 100 рублей, она у нас округляется до 10 рублей. И здесь же стоит упомянуть еще некоторую возможность а, на самом деле если нам нужно быстро проконтролировать значение цен по определенной номенклатуре мы можем поступить следующим образом можем открыть номенклатуру в справочнике номенклатуры вот например у нас ручка гелевая и здесь вот по кнопочке перейти мы всегда можем узнать значение цен вот таким вот образом в системе настраиваются правила округления. Мы с вами поработали с правилами округления. У нас все получилось, но давайте вспомним один момент. На самом деле мы же можем округление задавать не только по виду цен номенклатуры. Мы можем с округлением работать и несколько другим способом. Давайте вспомним о том, что у нас сам магазин может задавать для себя некий порядок округления. И вот давайте мы сейчас посмотрим, как работает механизм округления на уровне магазина. Давайте мы с вами разрешим редактирование реквизитов. И вспомним, что сейчас у нас два вида округления. Меньше 100 рублей до рубля, больше 100 рублей до 10 рублей. А вот пусть у нас по магазину чек всегда будет округляться до, 100, до 10 рублей. Вот давайте мы с вами вот такой режим включим. Ага, и не то чтобы чек, а мы с вами сейчас поиграемся с разным типом округления. Пусть для начала у нас будет округляться каждая строчка в чеке. Вот мы с вами изменили настройку. И давайте мы теперь войдем в режим РМК и попробуем зарегистрировать продажу. У нас с вами слишком давно открыта кассовая смена. Закрыть ее мы не можем. И очевидно, что тут дело в дополнительных правах пользователя. Давайте мы исправим эту ситуацию. Уходим в администрирование пользователей и права, персональные настройки и вот тут у нас дополнительные права пользователя. Необходимые настройки я отмечу. Закрытие смены. из РМК мне пожалуй тоже понадобится и аннулирование чека хорошо с этим уже можно жить и вот давайте мы сейчас попытка номер два регистрации продажи через РМК закроем старую смену откроем смену новую и наконец-то регистрация продаж хорошо попробуем набрать сюда номенклатуру и для того, чтобы осознавать какие цены мы ожидаем вот отлично, характерный случай 95 рублей мы с вами ожидаем округление до 10 рублей так, раз, строчка тут у нас 69 рублей, тоже очень хорошо и вот посмотрите, какая ситуация вроде бы ничего не произошло округление не произошло в момент э, редактирования самого чека но как только мы с вами сделаем попытку оплаты мы видим что у нас волшебным образом изменилась сумма причем цена не поменялась изменилась только сумма и технически это сделано как бы за счет Предоставление дополнительной скидки тире наценки и сейчас мы с вами увидели что у нас округлилась именно строка чека хорошо, давайте посмотрим каким образом у нас с вами работает другой режим когда у нас округляется чек целиком чек мы аннулируем выход из РМК и снова мы с вами редактируем значение элемента справочника магазины разрешаем редактирование реквизитов и вот сейчас мы будем округлять итоговую сумму хорошо, снова регистрируем продажи через режим РМК и снова набираем ту же самую номенклатуру Первая строчка, вторая строчка. Вроде бы у нас опять с вами в момент редактирования самого чека ничего не происходит, но при попытке оплаты мы видим, что у нас сумма по строчкам не округлилась, но итоговая сумма чека мы видим, что округлилась до 10 рублей. Хорошо. Мы добились желаемого эффекта. И вот э, что здесь хотелось бы отметить, на что обратить внимание. Обратите внимание, что на самом деле цена-то у нас 95 и 69 рублей. То есть у нас товар лежит на полках и на ценниках написано 95 рублей и 69 рублей. Именно эта цена и установлена системой ценообразования. Но политика самого магазина у нас диктует новое правило округления до 10 рублей. И это правило округления, оно как бы действует поверх системы ценообразования и привязано именно к самому магазину. То есть у нас может быть в разных магазинах одна и та же цена, которая по факту округляется по-разному. Вот это вот нужно осознавать. Ну что ж, с этим вроде бы все. Давайте мы продолжим наши эксперименты. И коль скоро мы с вами заговорили о настройках магазина в контексте системы ценообразования, давайте вспомним еще одну интересную настройку, которую несет в себе именно магазин. И я имею в виду настройку минимальной цены продажи. Вот она у нас тут есть. Для чего она нужна? На самом деле мы логически понимаем, что требуется некий механизм ограничения цен снизу с целью недопущения увода бизнеса в минус. Так вот, вид минимальных цен продажи именно э, эту задачу и решает. И давайте мы сейчас поставим учетную задачу. Мы с вами зарегистрируем в системе минимальные цены продажи и будем их рассчитывать каким образом? Будем их рассчитывать исходя из наценки в 40% относительно закупочных цен. Вы не ослышались? Это действительно. На первый взгляд абсурдная ситуация 40% Я напомню, у нас розничные цены считаются Исходя из 30% наценки Специально мы таким образом Сделаем для того, чтобы продемонстрировать Работу механизма, чтобы мы увидели Как это интерферирует С розничным видом цен Хорошо Итак, что для этого нам нужно сделать Мы уходим в раздел Маркетинг И первое, что нам нужно сделать Это зарегистрировать новый вид цен так и вы и назовем минимальные цены продажи правила калькуляции у нас будут рассчитывать по другим видам цен и исходя из наценки к, к закупочным ценам 40% угу все хорошо, в формуле у нас ошибок нет закроем далее, что нам нужно сделать, это в настройках магазина мы должны указать вид минимальных цен продажи, давайте включаем редактирование реквизитов разрешаем вот предыдущие наши эксперименты давайте удалим чтобы нам порядок округления картину не искажал. Указываем вид цен минимальные цены продажи. И сейчас нам нужно эти минимальные цены продажи рассчитать. Так, что я еще хочу сделать, это пожалуй, правило округления указать по минимальным ценам продажи, чтобы копейки нас не смущали, не волновали. Пусть округляется до рубля. Хорошо, давайте посчитаем. Итак, раздел маркетинг, цены номенклатуры. Мы рассчитываем минимальные цены продажи. Заполняем номенклатуру. И вот у нас минимальные цены продажи посчитались. И вот теперь у нас с вами наступает момент истины. Мы сейчас входим в режим РМК и попытаемся зарегистрировать продажу. Открываем поиск и выбор товара. И вот обратите внимание, уже здесь мы видим эффект. У нас по магазину 1 на ручку гелевую цена 101 рубль. То есть именно та цена, которую у нас мы получили в результате расчета минимальных цен продажи. Все. Мы тем самым можем уже сейчас пронаблюдать эффект. Эффект достигнут. Но что же здесь хочется отметить особым образом? Что у нас механизм ограничения цены снизу через минимальные цены продажи он не может служить каким-то ограничением от ручного ввода цены. Если мы пользователю дадим возможность через настройку прав ручного ввода цены или ручной скидки произвольной, то система не контролирует эту скидку или эту цену относительно минимальных цен продажи. Вот это нужно осознавать. Иными словами, минимальные цены продажи, они работают только э, в той ситуации, когда пользователь имеет ограниченные права. Если у пользователя права запускают полный произвол, то по логике вещей механизм этот нас от этого произвола защитить не может, поскольку мы сами этому пользователю такие права дали. Ну что ж, в плане минимальных цен продажи это пожалуй все. И давайте продолжим. Дальше уже мы будем продолжать эксперименты с видами цен. Изучим порог срабатывания. Итак, пороги срабатывания по видам цен. Давайте вспомним, что же это за механизм такой. Я напомню вам, что порог срабатывания – это механизм, который предназначен для уменьшения частоты переоценки нашего торгового зала. На самом деле, если у нас розничные цены изменились на какую-то незначительную величину и нам экономически это неинтересно, на копейку изменились, зачем нам снова печатать ценники, всю эту работу выполнять, развешивать все эти новые ценники по торговому залу? Мы на самом деле хотели бы переоценку торгового зала выполнять только при превышении нашей новой розничной цены относительно старой э, на какой-то определенный процент вот этот процент он и есть на самом деле порог срабатывания и когда у нас цена изменится менее чем на порог срабатывания то новая цена в системе не зафиксируется когда цена меняется более чем на порог срабатывания мы с вами получим новую цену хорошо давайте мы прежде чем э, идти экспериментировать с порогом срабатывания с вами некоторый маневр совершим мы с вами помним, что у нас розничные цены в нашей системе рассчитываются как 30% наценка к закупочным и давайте мы с вами скопируем э, предыдущее наше поступление товаров но не просто так скопируем а у одной номенклатурной позиции незначительно изменим цену Вот пусть у нас ручка гелевая стоит не 72,40 а 75,40 и давайте посмотрим, какая ситуация у нас возникнет. Мы с вами помним, что документ установка цен номенклатуры мы можем вводить на основании поступления товаров. И вот давайте обратим внимание на то, что если мы просто сейчас введем установку цен номенклатуры, то мы получим документ со всеми номенклатурными позициями, которые изначально входили в наше поступление товаров. Но у нас реально... Цена изменилась только по одной позиции. Зачем нам фиксировать э, заново цены с неизменившимися их значениями по всем номенклатурным позициям? Очевидно, что это нецелесообразно И данную ситуацию решает особый режим ввода поступля... установки цен номенклатуры на основании поступления товаров. Это вот здесь вот установка цен номенклатуры по изменившимся ценам поставщика. Отлично. Вот это именно тот эффект, которого мы хотели достигнуть. Это первый момент. Второй момент. Давайте мы с вами, прежде чем играть с порогами округления, отключим режим, с порогами срабатывания, отключим режим округления цен. Уходим на маркетинг, виды цен. И вот по виду цен розничные мы отключим округление цены нам округление цены будет мешать пониманию работы механизма порогов срабатывания хорошо и вот сейчас мы с вами готовы к экспериментам давайте для начала на основании нашего нового поступления товаров ведем, механи... ведем документ установки цен номенклатуры и понаблюдаем внимательно какой результат мы с вами увидели вот обратите внимание система зафиксировала изменение цены на 3,18% давайте посмотрим как изменится поведение системы если мы вот это значение 3,18% настроим как порог срабатывания по виду цен Итак, вперед 3,18 Вот это у меня старый документ Я его еще не трогал Мы видим, что цена изменилась Сейчас мы Закроем форму Розничная цена изменилась Была 95, стала 9802 И снова введем Установку ценной номенклатуры По изменившимся ценам поставщика Что мы видим? Мы видим, что цена не изменилась, поскольку порог срабатывания не был превышен. Мы помним, что как раз изменение цены было на 3,18%. Хорошо. Продолжим наш эксперимент. Мы сейчас понизим порог срабатывания на процента. Посмотрим чем это для нас закончится. Вот, понизили порог срабатывания на одну сотую процента и посмотрите, какая ситуация получилась. Сейчас у нас порог срабатывания превышен и мы ожидаем реального изменения цены. Давайте мы проверим эту теорию. Отлично мы видим ожидаемый результат. Вот таким вот образом в системе отрабатывают пороги срабатывания по видам цен. Давайте мы с вами, прежде чем продолжать наши эксперименты с системой, подведем некоторые промежуточные итоги. Чему же мы научились к настоящему моменту? А к настоящему моменту мы с вами Научились в рамках настройки под системы ценообразования в программе 1С Розница настраивать магазин. Поняли, что в магазине мы должны указать правила ценообразования. Можем указать вид минимальных цен продажи, порядок округления суммы чека, тип округления. Также мы с вами научились работать с видами цен. Изучили приемы работы с правилами калькуляции, правилами округления и порогами срабатывания. И также мы с вами изучили приемы работы с документами установка цен номенклатуры. И вот здесь вот самое время вспомнить, вспомнить об интересной такой сущности, которая называется правило ценообразования. Я вам в самом начале упоминал о том, что в текущем режиме работы системы правило ценообразования выглядит несколько избыточно. Ну, в самом деле, мы с вами могли вид цен указать напрямую в магазине и получили бы по факту тот же самый концепт. Но тогда я вам сказал, что есть еще другой режим работы системы, который и раскрывает все возможности правил ценообразования. И вот сейчас самое время вернуться к этой теме. Что же это за режим такой? На самом деле мы в системе еще также можем включить режим ценовых групп. Что же такое ценовые группы? Ценовые группы это некий дополнительный классификатор для справочника номенклатура. И мы можем одну единицу, один элемент справочника номенклатуры включить только в одну какую-то определенную ценовую группу. В то же самое время эта ценовая группа может включать произвольное количество элементов номенклатуры. Так вот, какие же возможности в этой связи появляются? Появляются очень интересные возможности. Мы с вами имеем возможность правила ценообразования привязывать в правилах ценообразования мы получили возможность привязывать виды цен по ценовой группе. То есть у нас сохранился вид цен по умолчанию, как и прежде, но мы можем конкретно к какой-то конкретной ценовой группе привязывать определенный вид цен, другой. И у нас тем самым меняется уже соотношение сущностей правила ценообразования вид цен. Мы можем видеть, что уже много ко многим получается но это еще не все у нас с вами в самом виде цен появилась возможность настраивать правила калькуляции по ценовым группам и появилась возможность настраивать пороги срабатывания по ценовым группам обращаю ваше внимание что правила округления по ценовым группам не настраиваются как и прежде вот такие вот дополнительные возможности открываются у нас с включением режима ценовых групп и давайте мы с вами рассмотрим уже на практических примерах как же этим пользоваться. Итак, давайте мы поставим себе учетную задачу. Давайте настроим систему таким образом, чтобы на авторучке производства Японии была наценка 40%. Отлично. Для начала давайте разберемся, где же в системе включается режим ценовых групп. Уходим в раздел администрирования. Маркетинг, ценообразование, вот она галочка «ценовые, «Ценовые группы». Ставим галочку. Отлично. Теперь давайте посмотрим, какие изменения в системе за этим последовали. Для начала давайте посмотрим на элемент справочника «Номенклатура». Открываем любой элемент. И мы с вами можем видеть, что у нас появился специфический реквизит. «Ценовая группа». Хорошо. Давайте посмотрим, где мы эти ценовые группы в системе можем регистрировать. Раздел «Маркетинг». И вот здесь, пожалуйста, у нас появился новый пункт «Ценовые группы». Давайте с вами зарегистрируем ценовую группу «Авторучки Япония». Хорошо. Теперь давайте привяжем все японские авторучки к новой ценовой группе. У меня какая авторучка японская, какая нет, понятно из названия. Мы, конечно, могли бы с вами тыкать в каждый элемент справочника и указывать по отдельности ценовую группу, но мы с вами воспользуемся более удобным сервисом. Мы с вами отметим несколько элементов справочника и воспользуемся сервисом изменить выделенные выбираем нужный реквизит, ценовая группа и вот у нас сработала система защиты значимых реквизитов нужно разблокировать реквизит, ответить на все те же самые вопросы, на которые мы с вами отвечали и при изменении реквизита элемента справочника разрешить редактирование указываем авторучки Япония изменить Отлично. давайте убедимся что ценовая группа изменилась да действительно авторучки Япония хорошо теперь давайте мы с вами вернемся к нашему концепту и поразмышляем каким же образом мы можем решить поставленную задачу на самом деле видно что мы можем например, зарегистрировать в системе новый вид цен, указать у него правила калькуляции, исходя из 40% наценки, и в правилах ценообразования по виду цен, вид цен этот привязать по нашей ценовой группе. Это первый путь. Путь второй. Мы можем новый вид цен не плодить, а можем уже в существующем виде цен правилах калькуляции уточнить правила калькуляции для нашей новой ценовой группы. Какой путь выбрать, нужно решать в каждом конкретном случае. И тут нужно учитывать и работу с распределенными информационными базами. И также учитывать тот факт, что, например, правила округления в виде цен мы указывать по ценовым группам не можем. Но как бы то ни было, давайте мы с вами решим нашу задачу через вид цен. Но правила ценообразования мы с вами все-таки сейчас посмотрим для того, чтобы убедиться в том, что они соответствуют новому концепту, что мы действительно имеем возможность указывать в правилах ценообразования вид цен по ценовой группе. Давайте посмотрим. Итак, маркетинг, правила ценообразования, основное правило, что мы здесь видим. Мы видим, что у нас появилась возможность не только указать вид цен по умолчанию Это то, с чем мы и раньше с вами работали Но появилась возможность добавить уточнение по ценовым группам Действительно, я могу здесь указать ценовую группу и здесь могу указать какой-то другой вид цен Отличный от вида цен по умолчанию Хорошо, это мы с вами увидели я здесь менять ничего не буду. Я нашу учетную задачу решу через редактирование вида цен. Итак, маркетинг, виды цен, розничные. И вот давайте э, посмотрим, что же здесь изменилось. Мы с вами видим, что мы правила расчета а теперь можем указывать по ценовой группе. Давайте включим режим редактирования реквизитов. Разрешим Редактировать значимые реквизиты и по задаче у нас все ценовые группы имеют 30% наценку а вот японские авторучки они должны иметь 40% наценку вот так вот ну это ладно давайте также мы с вами вспомним о том что мы очистили правила округления цены для того, чтобы изучить пороги срабатывания. Давайте мы с вами вернем все на место, потому что иначе нам будет трудно понять, какие цены изменились и какие нет. Итак, у нас до 100 рублей точность округления была задана 1 рубль, а свыше 100 рублей точность округления была задана 10 рублей. Хорошо, вот теперь у нас с видами цен, пожалуй, все. И сейчас мы с вами можем уже Смотреть, каким образом Наши новые настройки Повлияют на работу системы Давайте попробуем Пересчитать цены Итак, уходим в маркетинг Цены номенклатуры Вот у меня документ, которым Рассчитываются мои розничные цены Давайте откроем его Что мы здесь видим Мы видим, что появилась Колонка ценовые группы Мы с вами видим какие конкретно номенклатурные единицы к какой ценовой группе относятся. И вот сейчас, что мы с вами ожидаем? Мы с вами ожидаем, что при пересчете цен у нас никакие цены не изменятся, за исключением цены за, за исключением цен на авторучки японские. У нас ранее на все была наценка 40%, то, что здесь, на все была наценка 30%, то, что здесь процент оценки стоит не ровно 30 это результат механизма округления цен результат отработки механизма округления цен но вот на авторучке Япония у нас сейчас должна быть наценка 40% конечно же с учетом округления давайте проверим нашу теорию Итак, нажимаем на кнопочку изменить и вот сейчас нажимаем на рассчитать цены мы ожидаем, что все цены останутся прежними, кроме цен на японские авторучки. Отлично! Именно ожидаемый результат мы и получили. У нас с вами на японские авторучки система посчитала цены, исходя из 40% наценки. Ну что ж, учетная задача решена. Итак, друзья. Мы с вами потихоньку движемся к финалу нашего повествования, к финалу нашего видео по подсистеме ценообразования в 1С-рознице. Нам осталось рассмотреть последнюю тему. И для этого давайте мы с вами посмотрим на ценообразование в 1С-рознице с точки зрения процесса. Посмотрим на него как на процесс. Давайте зададимся вопросом. Какую же последовательность действий мы должны выполнить для того, чтобы новые цены в системе зафиксировать. Понятно, что мы должны настроить магазин, должны настроить правила ценообразования, должны настроить вид цен. И мы с вами регулярно в системе регистрируем документ установка цен номенклатуры для того, чтобы рассчитать новое значение цены. Но давайте задумываемся, задумаемся немножечко над тем, а заканчивается ли все на этом? Ведь получив новое значение цены, мы должны с вами распечатать новые ценники и оформить торговый зал. А если у нас большой торговый зал, а если у нас несколько торговых залов, а если у нас в этих торговых залах огромный ассортимент номенклатуры, то само оформление торгового зала, может вылиться в серьезную проблему, поскольку в системе же уже зафиксированы новые значения цены, а ценники в торговых залах все еще старые. И вот логически понятно, что было бы очень неплохо зафиксировав в системе новое значение цены документом установка цен номенклатуры, сделать так, что пока мы оформляем торговый зал. То есть пока на нем еще, в нем еще старые ценники, у нас бы действовало старое предыдущее значение цены. И только по факту оформления торгового зала мы бы в системе каким-то образом включали бы новые наши цены. И тогда все было бы очень хорошо. На самом деле, такое техническое решение в системе есть. Механизм этот называется применение цен номенклатуры. И по поводу применения цен номенклатуры э, хочется сказать следующее. Во-первых, механизм применения цен номенклатуры работает в разрезе магазина. То есть мы должны явно в системе сказать, что вот этот магазин работает с применением цен номенклатуры, а вот другой магазин не работает. И там цены действуют сразу же после установки цен номенклатуры, после проведения этого документа. Это, во-первых. Во-вторых, хочется отметить, что по факту проведения документа применения цен номенклатуры у нас в систему записывается несколько иная табличка. Напомню, что вот если мы внимательно посмотрим на установку цен номенклатуры, в системе фиксируется информация в виде таблицы с колонками примерно так – даты, вид цен, номенклатура, значение цены. Несколько упрощено, но суть в этом. И у нас в момент регистрации продажи конкретный магазин через все соотношение сущностей он знает вид цены, который действует для определенной номенклатуры, и система может значение цены нам выдать. В случае же применения цен номенклатуры у нас действует несколько другой алгоритм. У нас в системе фиксируется табличка с колонками «Дата», «Магазин», «Номенклатура», «Значение цены». И вот эта таблица, она уже непосредственно дает ответ на самый главный вопрос системы ценообразования. А я напомню, что вопрос звучит примерно так. В каком магазине, когда, какая номенклатура, сколько стоит? Вот так вот. Такие два замечания, что у нас этот механизм работает в разрезе магазинов, и несколько по-иному результат работы механизма фиксируется в системе. Хорошо, по концепту вроде бы все Давайте мы с вами посмотрим, как же реализовано в системе Как же этот алгоритм реализован в системе, этот режим Уходим в систему И для начала давайте мы с вами посмотрим, а где мы в системе включаем механизм применения цен Уходим в раздел администрирования, Уходим в маркетинг, ценообразование И вот, пожалуйста, галочка применения цен Галочку мы отметили И давайте посмотрим Какие же изменения в системе Отметка этой галочки Повлекла за собой Уходим в раздел Нормативно-справочная информация Магазины И вот магазин номер один. Обратите внимание У нас появился еще один Специфический реквизит Использовать применение цен То есть мы каждый магазин Отдельно настраиваем Хорошо. Поставим себе учетную задачу. Задействовать в магазине номер один механизм применения цен. Отлично. Давайте сделаем, сделаем необходимые настройки, разрешим редактирование реквизитов, отметим галочку. И давайте теперь попробуем в магазине номер один зарегистрировать продажу. Мы с вами предполагаем то у нас регистрация продажи закончится неудачей, поскольку мы цены еще ни разу не применяли. Мы их рассчитали, но ни разу не применили. Давайте проверим эту теорию. Итак, уходим в РМК, регистрация продаж. Так, касса у нас открыта слишком давно. Закроем старую кассовую смену. Откроем смену новую, регистрация продаж. Так, И вот, обратите внимание, мы уже сейчас видим Что у нас даже не отображаются цены магазина 1 И если мы попробуем что-то выбрать, какой-то товар Мы получим сообщение об ошибке Не назначена цена И это, конечно же, очевидно, результат отработки механизма применения цен Мы ни разу еще цену не применили Давайте сделаем эту операцию. Выйдем из режима РМК. Итак, где же мы с вами регистрируем документ применения цен? Раздел «Маркетинг». И вот здесь вот у нас появился пункт «Действующие цены». Мы туда проваливаемся. И вот здесь вот мы с вами должны создать документ, указать магазин и... Собственно, вот эти цены и будут применяться. Я обращаю ваше внимание на то, что этот документ цены не рассчитывает, он их только применяет. То есть система подтягивает цены, рассчитанные документом установка цен номенклатуры и делает их действующими. Давайте мы проведем, посмотрим движение. Мы видим ту самую таблицу. Дата, магазин, номенклатура. Цена. Ну, примерно то же самое, о чем у нас и шла речь. Вот у нас дат на магазин, номенклатура, значение цены. Хорошо. Давайте теперь попробуем с вами зарегистрировать продажу. Входим <coughs> в продажи, режим РМК, регистрация продажи. Попробуем что-то набрать в чек. И вот мы сейчас уже видим, что у нас появилась цена. По магазину один и все заработало. Ну что ж, учетная задача у нас решена. Мы с вами подошли к концу нашего видео. Я благодарю вас за внимание и следующее видео будет уже по другой теме. Спасибо, до свидания.